В этом видео я расскажу кратко о настройках изменения варианта отчета. Открыть окно для изменения варианта отчета можно следующим образом. На панели настроек в правом нижнем углу есть кнопка в форме гаечного ключа. Итак, что здесь можно настроить? В разделе «Структура отчета» вид отображения отчета. Настроить иерархический список, таблицу или диаграмму. В разделе «Поля» вывести или скрыть поля. В разделе «Отбор» настроить вывод нужных элементов в отчете. В разделе «Сортировка» расположить элементы по возрастанию или убыванию. Условное оформление. Графически выделить текст либо поля. Вернемся в программу. Посмотрим, как перейти на какой-либо раздел. Раздел «Структура отчета» находится вверху. Кликая мыши на соответствующей вкладке, можно открыть разделы «Поля», «Отбор», «Сортировка», «Условное оформление». Также можно это сделать, нажимая в строке «Отчет» на колонке с условными изображениями разделов. После того, как вы изменили какие-либо настройки, Необходимо обязательно нажать кнопку «Завершить редактирование» и ваши изменения будут сохранены. Более подробно о том, как пользоваться настройками, я расскажу в следующем видео. Подписываемся на наш канал, ставим лайки и оставляем комментарии.